знаете, когда я испытал на себе силу тренажера правила, я понял, что этот тренажер нужен практически каждому человеку. Ну, то есть вот у меня вышло такое ощущение, думаю, блин, он мне так кайфово помог, я теперь всем расскажу. И потом в ходе тренировок я встречал таких же людей, которые говорили, блин, я всем расскажу, что этот тренажер такой классный. Меня зовут Виталий, я родом из города Тольятти, сейчас живу в Анапе. Несколько лет у меня была мечта приобрести Тренажер провила уже в собственность, то есть себе домой. Я очень благодарен, очень доволен, что приобрел тренажер и буду теперь заниматься. Что дает тренажер провила? Он укрепляет дух, укрепляет физическое тело, укрепляет сухожилие. Благодарность огромная Михаилу Почаеву за помощь, на всех этапах, начиная от доставки и во время сборки, получал помощь на всех этапах и получаю ее по сей день. Когда я это осознал, я просто стал делиться этими эмоциями, я просто стал рассказывать об этих эмоциях и люди сами начали ко мне обращаться и говорит, я хочу попробовать, я хочу что это такое, Че это такое. я не знаю, что это такое но я хочу, вот так же и у вас будет когда вы прочувствуете на себе что такое тренажер "Правило", вы уже больше никогда не будете тратить деньги на рекламу, вы просто будете заниматься своим любимым за 10 лет этот тренажер сделал счастливыми десятки тысяч людей десятки тысяч людей которые поправили свое здоровье или изменили свою жизнь куча отзывов я себя вспомнила в детстве. Помните реклама была: "Мама, я опять летала во сне". Вот сегодня произошло со мной то же самое. Такое ощущение, как будто я поднялась, полетала, опустилась и зарядилась вот этой энергией. Это просто божественно. Просто я каждому рекомендую пройти эту процедуру. Очень рекомендую. Спасибо, Спасибо. Миша. Запрос? Да, запрос в Вселенную отправляем. Это ну, ощущение непередаваемое, надо просто прийти сюда и повисеть, потянуться и почувствовать то, что я почувствовал. В общем, этот тренажер сделает вас богатыми и здоровыми, это самое главное. Привет всем, хочу сказать слова благодарности Михаилу Пачаеву заказывал у них тренажер, Самару доставили быстро, в течение недели уже отправили. Сам тренажер комфортный, удобный, заниматься на нем одно удовольствие. В целом заказывайте, не, не пожалеете. Думайте о своем здоровье, всего хорошего. Друзья, если в вашем городе еще нету тренажера правила, торопитесь, торопитесь стать первым мастером в вашем городе, чтобы все люди побежали к вам.